Итак, а. запомнили, какие состояния? Какие состояния? Злость. Злость и любовь, да? Кто здесь боится злиться? Вот знаете, есть такие люди, которые говорят, я же бабочка, я, я порхаю, я, я не злюсь, я только добрая, самая нежная, ласковая. Есть такие здесь? Есть, да? Вот. Вам особенно полезен этот инструмент, особенно полезен этот инструмент. Злость – это очень крутой ресурс, невероятно крутой ресурс, которым нужно уметь пользоваться. Да? Да, смотрите, мы никогда не злимся против людей, которые сидят в зале. Братан, давай, да? То есть мы никогда не злимся на людей, которые сидят в зале. Мы злимся против того, ну так скажем, против определенного поведения людей, против определенных идей. Идеи, то есть мы атакуем идеи и атакуем то, что нам не нравится, когда нарушают, допустим, какие-то наши личные границы. Отно, еще раз, отношение к нам и плюс идеи. Вот, например, меня жутко бесят люди, которые мне присылают аудиосообщение, и это первое сообщение в нашей с ним переписке. Жутко бесят эти идиоты. Почему? Потому что я его не знаю, и я должен слушать его голос. Ты, может быть, что-нибудь сделаешь ради того, чтобы я начал вообще хоть что-нибудь? Может быть, ты создашь какую-то коммуникацию, общение? Мне очень бесят такие люди. А, присаживайтесь, да. У нас с вами разогрев. Вот, а, и понимаете как? И вот вы, вы почувствовали, что вот, на вот, я когда начал говорить о том, что меня бесит, вы включились. Почувствовали? Что кого-то начали включаться. Так вот, ненависть в России работает лучше, чем любовь. Если вы хотите собрать внимание большинства русских людей в одной точке, говорите о том, что вас бесит или то, на что вы злитесь. Максимально быстро соберет. При этом не нужно ни о чем думать, не нужно говорить, не нужно думать. Просто говорите то, что вы чувствуете. Вот меня вот это бесит, очень сильно бесит. Еще. проходите, проходите. Давайте, да? Вот. Кто готов выйти сейчас сюда и рассказать, кому страшно? Вот вам страшно. А вам страшно уступать? Вот тогда сидите. Кому страшно? Вот а вы пока боитесь? Вам слишком быстрый выход будет. Кто еще боится? Кто прям вот боится? А? Чуть-чуть боится. Выходите, значит. Давайте поаплодируем его. Да, отлично. Вот это ваш символ власти. Возьмите. Он включен? Раз. А, супер, да. Смотрите, как вас зовут? Артур. Артур, Артур вы боитесь уступать? Да. Боитесь уступать, да? Похоже как вот на подставу, да? Я потом ему так чук-чук-чук, да? Артур, вот вы выбираете говорить о том, что, о том что, на что вы злитесь, или о том, что вы любите? Ну, я могу... Обе темы затронуться. Обе темы. Вот начните, давайте начнем со злости. Начнем. Злость – это супер крутой клей. Просто божественный клей, который приклеивает аудиторию к вам. Проходите. Давайте. Ну, начну с того, что… да, смотрите всегда. Я люблю злиться. И теперь перечислю то, на что я люблю злиться. Я злюсь на такие мелочи, наверное, знакомые всем студентам, как… Uh, ну, прокрастинация, да, перед элементарным зачетом. Я злюсь на то, что... Не, не на то, что я такой плохой прокрастинирую, а на то, почему так много нам дали учить. Вот. Кто uh, пока... боже, буду останавливать передачу. Кто чувствует злость от него? Есть такое, что прям злость идет? Он добрый. Ну ты, Артур, очень добрый. Злости нет вообще. Вообще нет злости. Злость. Где Артур? А, Ты же хочешь хорошо выступать? Сейчас, сейчас. Давай. <свеч> Давайте разозлим Артура. <свеч> я злюсь на тех, кто называет меня слишком добрым. Слишком добрым. <свеч> Почувствовали? Пошло чуть-чуть? Чуть-чуть. Слабовато пока. Вы, вы себя не накручиваете, вы накручиваете, ну, а вы вообще природную. Ну, вообще я злюсь, когда, например, я пошел в Вот Такое было буквально пару месяцев назад. Я заплатил большие деньги, я говорил парикмахеру, как меня стричь. Сто а он... ли 200 рублей? Криво обстрик. Сто ли 200? Это была шутка, да. Хорошо, ладно, продолжайте, продолжайте, да. Вот. Я злюсь, когда мне сказали шутку, которую все поняли, а я ее не понял. Очень знакомое чувство. Ага, еще, еще. Я злюсь на таксистов, которые... Возят меня не так, как я говорю, а так, как показывает их навигатор, потому что они разбираются на улицах. Тема, да? У кого так? А давайте, когда он будет говорить о том, что его бесит, вы будете, и когда он откликается, вы будете кричать Аллилуйя. Давайте так, поиграем. А мы сразу проверим. То есть цепляет, кричим Аллилуйя! Попробуем, да? Ну давайте. Давайте, продолжайте. Ну, я злюсь, когда по утрам я долго, например, не могу найти носки на шоу, надевал они а с дыркой. Ага, еще можно сильнее это сделать, давайте. Ну, наверное, злюсь, когда мне срочно надо что-то посмотреть в телефоне, и он, ну, садится. Да, отлично, а теперь давай про любовь попробуй. Да, мне кажется, у тебя должно лучше получиться. — Я люблю… <смех> — Не-не-не, ты играешь. А, — Ну, сейчас я пытаюсь вспомнить. — Ну да. — а, Ну, не знаю, я, во-первых, люблю ну, элементарно прийти в магазин и купить себе все, что мне нравится. То есть, когда есть свободное время, прихожу и вот. Так, а кто вот сравнил, вот когда и когда злость, и когда любовь кому что больше заходит? Пока. Злость, злость пока лучше заходит, да? Нужно тренировать дальше. А. Еще один раз, давай, еще один а раз. Я люблю кушать. Аллилуйя, Аллилуйя, все любят, молодец. Все, ты я понял, все. Давай поаплодируем Артуру, да. Артур, молодец. Мы начали уже, да? Мы уже давно начали уже. А, мы давно начали. Да, все, кто смотрит, меня зовут Айнур Зинатурин, тренер TEDx, дальше тренер по публичным выступлениям для политиков, предпринимателей, топ-менеджеров и всех людей, которые влияют на массовую аудиторию. И также обладатель премии Тэфи. Это, собственно, я. Я должен об этом рассказать, это чисто такая всегда вещь. Это вот компания, с которыми я работал. А теперь давайте вернемся опять, опять вернемся вот к этим вот хейт-спичу и love спичу Кто готов еще попробовать? Выходите. Выходите. Прям только прямо, о, прям попой. Быстро, быстро, быстро мы это делаем. <плес> Все, поаплодируем. Как вас зовут? Микрофон. Элина. Элина. Элина. Элина, расскажи. Вот расскажи, что ты выбираешь? Хейт, лав? Хейт. Отлично. Поехали. Знаете, ну, по-любому, кто-то с этим уже сталкивался. Меня дико бесит, когда мне кто-то говорит, что я что-то кому-то должна. Аллилуйя. То есть я должна что-то делать, потому что я девушка. Аллилуйя. Я должна что-то делать. А, сестры, сейчас начнется. Так. Аллилуйя! Аллилуйя, сестра! Аллилуйя! Супер, продолжай, круто! А, я должна что-то делать, потому что я прилежный студент. Я должна что-то делать, потому что я бюджетник. Это, это чисто моя группа. А. А ты боишься выступать, простили? А, нет, вообще нет. Ой, ты красотка. Давай ее обратно посадим. Все, садись. Молодец. К нам. Да, молодец. Нам нужно, кто боится. Вы забыли. Кто боится-то? Давайте, кто боится. Еще один человек всего лишь попрошу. Потом все. Окно... окно возможности закрывается. Кто готов попробовать? Выходи. Поаплодируем. Фу, молодец. Как тебя зовут? Меня зовут Александр. Александр, Александр, в центр. Александр занимается спортом, мы все это видим. да? Давай, а, поаплодируем этому. Да. Александр, давайте, выбирайте hate или love. Love. Love? Да. Ну, давай, попробуем. Давай. Я обожаю, когда я работаю промоутером, я обожаю, когда я обращаюсь к тем людям, и они отвечают мне добротой. Они улыбаются, говорят с радостью. И... И говорят, все бой. Я так понял. А а только Артур добрый так делает. Все. Проходите. Я ненавижу тех людей, которые. Ты к ненависти пришел? Ты же про любовь. Любовь и ненависть. Нет, давай, давай не будем мешать. Это разные. Ты мешаешь разный эмоциональный спектр. Ты должен научиться различать их, входить в состояние правильное. Я ненавижу тех людей, которые постоянно меня перебивают. <смех> <do you> <смех> Но я люблю тех людей, которые постоянно задают мне вопросы. <смех> Ненавижу тех людей, которые меня не слушают и сидят в телефонах. И люблю тех людей, которые... Постоянно меня слушают, вникает в каждое мое слово Нельзя, и смотрят на да. меня. <свят> <свят> смотрите, да, давайте поаплодируем, поплодируем. Смотрите, <свят> да, да, смотрите, вот разница, разница между Элиной, да? Элина, ты где? Помаши рукой. Вот Элина, ты же тоже говорила о ненависти. Но смотрите, как ее ненависть, как она прекрасна, как она сильно объединяет людей. Почувствовали? Смеялись, что-то, ну, какая-то радость была. Чувствуете, нет? Ну, как бы злость, она может быть очень, она может быть очень продуктивной с точки зрения слияния. Почувствовали? Увидели это? А теперь посмотрите на Александра, как он показал. Почувствовали ли вы, увидели ли вы, что он определенным образом напирает на аудио, как будто давит на нее немножко. Кто это увидел, пожалуйста, поднимите руку, я должен понимать. Да? То есть есть злость, она может быть направлена против людей. Смотрите, телефон не слышит. Против кого была агрессия? против конкретно людей, сидящих в зале. Но мы не атакуем людей, это опасно. Тебя уничтожит аудитория. Еще, еще минуты три, и твоя репутация была бы испорчена. И мы не атакуем людей, мы атакуем идею. Поэтому есть злость, она может быть очень конструктивна, она может быть просто потрясающая с точки зрения выступлений, а может очень сильно портить выступление. Поэтому не атакуйте людей, атакуйте идеи. Спасибо большое. Понял. Да, присаживайтесь, Понял. пожалуйста. А. Не атакуем людей. Не атакуем, мы атакуем идеи. А, поняли принцип? Злость. Не, мы не, давайте не будем бояться злости. Не будем себя бояться, когда мы злимся. Злость — очень крутой ресурс. Невероятный крутой ресурс. Им нужно уметь пользоваться. Любовь — очень крутой ресурс. Им нужно уметь пользоваться. Правда, он сложный. Сложный с точки зрения именно ну, какого-то вот объединения людей, что ли. Злость гораздо ближе людям. В общем, люди гораздо больше злятся чем любит. Поэтому любовь гораздо сложнее, чем злость. Аллилуйя. Поняли? Аллилуйя. Отлично. Хорошо. Теперь давайте идем с, мы с вами дальше. Напоминаю, что тема у нас а, про... Эта штука должна же работать, да? Да. Тема у нас а, про прямые эфиры в Инстаграм и про личный бренд. да? Все говорят про личный бренд. Очень классно. Прям так все здорово. Личный бренд. У меня будут продажи. Вы же понимаете, почему нужно а, его строить да, в Инстаграме? Понимаете? Yeah. Да. Это продажи. Это продажи вас вот как эксперта, это деньги, это просто личный бренд равно деньги. Это же понятно, да? Все это говорят, и все продают эту идею огромным массам, и огромной массы их покупают. Но никто не говорит о темной стороне личного бренда. А что вас будет ожидать? когда вы начнете его строить. Вот, например, следующим слайдом был слайд, который мне попросили удалить, чтобы я смог здесь выступить, потому что это было вот такое сообщение, короткий месседж которого означал, что я очень плохой человек. Очень плохой человек во всех матершинах и их вариациях. То есть это мне начали присылать, когда я начал заниматься личным брендом. Когда вы становитесь заметными, Появляется огромное количество людей, которых вы бесите. Понимаете? И они вам пишут вот такие сообщения, какой вы плохой и ужасный человек. И чтобы хотеть личный бренд, вы должны хотеть и вот это. Одно без другого невозможно. Невозможно, что вы хотите личный бренд, хотите деньги, хотите успех, но не хотите, что вас будут называть плохим человеком. Важно понимать, что это будет обязательно. Потом, что будет обязательно? Вы попадете в рабство своему аккаунту. Если вы вдруг перестанете хоть что-то делать в своем аккаунте, вы исчезнете. Соответственно, ваши мозги, ваша реальность, вы становитесь, станете рабом своего аккаунта. Говорю, может быть, немножко эмоционально, но, но как факт. Вы станете рабом своего аккаунта, и вы будете вынуждены делать 5 сторис в день, минимум от 3 до 5 постов в неделю, и постоянно, ежедневно, нового, креативного контента, интересного, вовлекающего, содержательного. И все, вы все это должны будете делать без отрыва от вашей жизни. Вот вы готовы к этому? Да. Если вы, Да, готовы? То есть, то есть а вам это нужно <соценно> вообще? Вам это нужно? Вам, Я вам... А? У меня есть тенденция Инстаграма, сейчас посты почти никто не смотрит, сейчас очень строго идет ранжирование ленты. Uh -huh. Ну вообще, Инстаграм переходит на формат видео. Вот, здорово. Кстати, сегодня про Инстаграм я практически ничего говорить не буду, <клышко> хорошо? Ни про каких его там фишках, это вообще не моя тема, моя тема публичное выступление. если что. Вот, поэтому вы должны понимать, что вам придется много вкладывать в свою работу. Потом, когда у вас появится вокруг вас появится большая команда людей, вы этим людям будете платить деньги, и эти люди постоянно будут от вас требовать. Например, недавно я сделал сториз о том, что... Знаете песню «Мальчик едет в Тамбов»? Знаете эту песню, да? Я ездил в Тамбов. Я, значит, сделал сториз о том, что «Мальчик едет в Тамбов». Мне позвонил мой директор и говорит, «Ты дурак? Ты дурак? Где? Где, где твое позиционирование, где мальчик?» Это две разные, это два разных человека. Ты должен быстро это удалить и, в общем, ну, то есть вам будет постоянно звонить и, и вас направлять. И вас, то есть, есть определенные границы, за которые я не могу выйти. Появляются границы вашей роли, за которые вы не можете выйти. Вы можете выходить за нее, но не в Инстаграме, понимаете, да? И желательно там, где никто вас не видит. Это тоже ограничение, о котором нужно понимать, о котором просто нужно знать. Если вы, вы готовы к этому? Вам это нужно? Задавайте этот вопрос себе, потому что если вы вдруг включитесь в эту огромную, большую игру, когда вы уже огромное количество времени и денег инвестируете в свой аккаунт, вам потом будет жалко выбросить эту корову, даже если вы же уже ее разлюбили. Я всегда об этом говорю, потому что моя задача не создать приятный образ личного бренда, а рассказать о том, что вас будет ожидать еще что-то очень, ну, возможно, не сильно приятное. Напоминаю, вы можете задавать вопросы на любом моменте мастер-класса, абсолютно любом, в рамках час-двадцать. Вот у нас с вами час-двадцать, задавайте вопросы, потом как бы все вопросы переходят в другой формат немножко, в да, формат консультации, и, естественно, они становятся платными. Поэтому сейчас все, что происходит, это все бесплатно, пользуйтесь этой возможностью. Угу, окей? Вот. Сразу я обозначаю границы, если что. Вот. <клево> Поэтому задавайте, пожалуйста, вопросы. У вас будет на этом вот прямо в любой момент. Напоминаю, путь, пульт от управления мастер-классом находится в ваших руках. Управляйте им. Ладно? Вы куда-то все делись. Все, вы здесь? <клево> да. Да, просто я чувствую поле, немножко что-то ушли. Смотрите, просто нужно понимать, нужно понимать, что если хотите, вы хотите что-то получить, вам нужно будет что-то отдавать и чем-то жертвовать. Это вот будут вот эти вот обычные простые вещи. Если вы готовы это принимать, значит вы получите свой тот самый успех да, в этой социальной сети. Теперь давайте перейдем дальше. Первое практическое задание. Очень часто люди в офлайне и в онлайне совершенно разные люди. Например, ну, там, ну, не знаю, там, студент, вот студент, вот в Тамбове. Вы были хоть раз в Тамбове? Нет? Это очень грустный город. Невероятно грустный город. И там живут потрясающие люди. В невероятно грустном городе живут потрясающие люди. Так вот, когда я смотрю на Тамбов, и когда я захожу в аккаунт людей, которые пришли на мой мастер-класс, ощущение, что они живут в Нью-Йорке. Потому что это какой-то бесконечный фонтан радости. И в итоге человек в офлайне вот такой, а в онлайне у него бесконечный поток радости. Что у человека происходит? Психологическая проблема, верно? Он живет двумя разными жизнями. Я сейчас хотел бы, чтобы мы с вами сыграли очень простую, отрезвляющую немножко игру. Взяли свой телефон, возьмите в руки свой телефон, откройте, пожалуйста, свой инстаграм. И к своему, соседу, к своему соседу справа и слева, вы сами определитесь, передайте свой телефон со словами с такими. Меня зовут так-то так-то, я сейчас тот-то, тот-то, допустим, студент такого-то факультета, мое хобби, как-то презентуйтесь, вот как умеете, так и презентуйтесь, и отдайте свой телефон. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, собрались, собрались пока, собрались. И человек смотрит ваш телефон, слышит то, что вы говорите, и дает обратную связь. Вообще, насколько это одна реальность. Окей? Okay? И даете обратную связь. Ты говоришь, ты ему говоришь, слушай, вот ты здесь сидишь, у тебя вот здесь дырка, вот здесь, да? А вот здесь у тебя вот так, а здесь ты на Мерседесе. Как бы, окей? Okay? Все окей? Okay? Как бы, понимаете? То есть мы немножко даем обратную связь человеку, насколько его жизнь в аккаунте отличается от того, что у него здесь. У вас есть на это три минуты. Поехали. Три минуты. По полторы минуты в каждую сторону. А? Разогрелся, разогрелся. Да. А потому что соткш мне как бы. Слушай, ну, смотри, я не знаю, я могу тебе а еще Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Mm-hmm. Смешно? Получается? Да. не сказала, что ты А потихонечку заканчивайте, заканчивайте. Что? <смех> а, сихло? Давай я сам взял. Поржу. Ой, я не знаю, дед. Да каким сейчас, наверное? Друзья, заканчиваем, заканчиваем. Заканчиваем. Я вообще все равно... Заканчиваем, заканчиваем, заканчиваем, заканчиваем. Поделитесь э, обратной связью, э, какую, допустим, вам дали интересную обратную связь, вы даже не ожидали, что а, оказывается это вот так, а вы такие, мм, интересно. Больше жизненных сторис. Больше жизненных сторис. Что это значит? А, ну, то есть, Давай, я буду, если первый ряд, буду. Давайте, ага. Больше жизненных историй здесь о том, что постоянно выкладывать, что если ты ведешь какой-то активный образ жизни, то есть, я, допустим, там, там, там, и не всегда ага. видно, что в этом драйве человек живет. Вот, что М -м -м. каждый день постоянно-постоянно выкладывать. А вам, вам рекомендуют что-то постоянно-постоянно выкладывать? Да. А, я понял. То есть, ваша, ваша офлайн-жизнь активнее, чем онлайн? Да. А, все, интересно, интересно. Да, еще? Какие еще интересные узнали о мнения, открытия? Такое, такое интересное. Где? Здесь? Где-то здесь? Да? Нет? Там? Есть? Вообще, или вообще все как прям ровно, как в офлайне, так и в онлайне? Ну, скажите что-нибудь. Скажите, откройте. Откройте вот это место, чтобы говорить. Говорите. Что вот у вас, возможно, интересного? Или вот у вас, а вы уже говорили, я помню, да, а вы? А, просто узнали. Да, а. А. Фоточки. Фоточки, ага. А Что-то такое интересное, что ваш офлайн образ отличается от онлайн образа. Нет, скорее всего. Нет, а совпадение. У кого прям не совпало? Вот прям не совпало у вас, да? Передайте, пожалуйста, девушке, вот красиво, вот сюда, да. Белый, это футбол. Здравствуйте. Да. А, да, у нас совпало, вообще, в принципе, вот с моей соседкой, да. а, Юля. То, что мы обе ведем активную жизнь, но не транслируем это в своей социальной сети Instagram, да. просто иногда изредка выкладываем фотографии, и, собственно, все. И обе хотим начать, и все как-то не получается, времени не нет на это. Ага. Не ага, я понял. То есть вы, у вас совпали какие-то там… Я понял, что совпал. Да, хорошо. Еще, еще что? Где-то рядышком. Да, у вас, возможно? Вот пока держите микрофон. Нет, да? Хорошо. Там есть? Интересно. Есть? Так, у меня как локатор. Так кое как Давай, кое-что скажи. Вы Вырази для того, чтобы кое-что говорить. Я каждый день говорю. Давайте. А, ну, у моего партнера, который показывал мне Instagram, я заметил постов вообще в профиле больше, чем у меня истории за всю свою жизнь. Ага. Я ага. вот, то есть Это очень интересно, что реально человек вот, ну, планомерно выкладывает какие-то яркие события в Instagram. То есть я не такой, да. Ага, вы не такой. Окей, хорошо, прекрасно. Нет, нет правильного, нет неправильного. Что еще? Вы так были, да? Вы так понимаете, да? Надо так тихо, так. Это вы были не вы? А это вы были вы? Супер, супер. Кто, кто там еще прям выкрикнул что-то, прям прорвалось у него внутри? Я не, да, я тут очень долго. Да, передайте, пожалуйста, вот да. А вы еще расскажете, это будет финальный человек. Угу. Я говорю, что очень сложно сопоставить э, инстаграм и Вы сейчас человека, которого я не знаю. Вот, например, слева я знаю человека, это моя одногруппница. Да. И я уже могу сказать, что, э, например, улыбается на фотографиях, у него все фотографии такие более злые. Говорю, тебе идет улыбка, вот, например. Красивая улыбка, да. И не знаю, как-то ее уже знаю, как-то можно четко сопоставить, совпадает да. или нет, а тут как бы тяжелее. А вы в обе стороны поработали, что ли? Да. Какой молодец. Да, но ну, а, и получается какую обратно. А вот вы, вот передайте вот рядышком, да, микрофон. Вам что-то интересное сказали? Наверное, сказали то, что все-таки недостаточно понять человека по фотографиям, нужно как-то действительно взаимодействовать больше. То есть вам нужно большее количество касания человека для того, чтобы сформулировать ну некую точку зрения. Я понял. Хорошо. Хорошо, да, спасибо большое, окей. Смотрите, итак, в целом, в целом это обычное дело, это обычное дело, да, все можно, да, микрофон, да. Это обычное дело, когда, если вдруг у вас не совпало, это нормально. У людей очень часто не совпадает их офлайн и онлайн жизнь. И когда вы, когда вы закончите университет, вы пойдете на работу. Наверное, с вами это произойдет, да? Скорее всего, ну, блин, такая обычная жизнь, да, у людей. И, скорее всего, ваш работодатель уже в ваше время... Когда, вы, когда с вами это случится, будет очень пристальное внимание обращать на ваш аккаунт. Как вы знаете, что, допустим, в больших лейблах, таких московских, например, там, в том же самом Blackstar, берут на работу только людей с аккаунтом свыше 100 тысяч людей. То есть до 100 тысяч — это не тот человек, который нужен компании. Все, что свыше 100 тысяч — это то, что интересно. Потом, когда вы будете устраиваться на работу, ваш работодатель будет смотреть ваш аккаунт, то, как вы там себя преподносите. И он будет сравнивать то, что ему нужно, и будет свое решение, в том числе, опираться на ваши социальные сети. Поэтому очень важно, как вы себя то преподносите, насколько сильно отличается то, какой вы в жизни, и то, как вы себя продаете в онлайне. Поэтому очень важно, чтобы то, какие были вы настоящие, совпадало с тем, что вы находитесь в онлайне. Вам сейчас просто пища для размышлений. Подумайте об этом. Насколько это совпадает вот эти самые два образа. Окей? Есть вопросы? Нет, да? Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Вот так. Хорошо. Мы сейчас поговорим с вами о страхах. На самом деле, страхи — это, наверное, самое главное, что отделяет вас от того, что вы хотите. Там, я хочу быть, допустим, известным, популярным, но мне очень страшно сделать сторис. Или я себе не нравлюсь э, в сторис. Или, допустим, мне нужно очень сильно долго с собой внутри разговаривать и по 15 раз переписывать сторис, чтобы его вылажить. Огромное количество внутренних э, границ, которые вам нужно будет преодолевать для того, чтобы достичь того, что вы хотите. Огромное количество. И вот, если говорить о страхах, которые есть в сторис, то есть три основных главных страха. Скажите, пожалуйста, кто кого останавливает делать сторисы, прямые эфиры или, допустим, писать посты, что он боится, что о нем подумают? Ну, не, подумать не то, что он хочет. Вот кто боится, пожалуйста, поднимите руки. Вот выше, чтобы я увидел. Да. Примерно где-то 35%. Остальные не боятся, да? Вообще не боитесь, да? Это удивительно, удивительно. Да. Есть страх, что… Кстати, вот то, что вы говорите, очень часто бывает у девушек. Если девушки сейчас обратят внимание, это чаще, этот страх гораздо чаще встречается, чем у мужчин. Потому что для того, чтобы девушке начать говорить, ей нужно больше внутренних усилий, чем мужчине. У девушек есть такая штука, называется 99,9% идеальности. Для того, чтобы девушка начала, допустим, вести экспертную деятельность, что она должна сделать? Получить три красных диплома, верно? Отучиться на шести курсах СМММ на пяти курсах ораторского искусства, а потом что она должна сделать? Действовать? Нет, нет. Она должна пойти опять учиться, для того, чтобы опять войти в это состояние обучения. Знаете почему? Потому что в обучении дофамин есть, гормон радости. Девушка очень любит чувствовать, что она постоянно умнеет. Ей нужно постоянно чувствовать, что она обучается, она прокачивается, становится лучшей версией себя, и она такая вся, прям совсем обучающая. В обучении дофамин есть социальное вознаграждение. А в действиях дофамина нет. действия страдания, обучение, радость. В итоге что делает постоянно девушка? Она выбирает дофамин. А в действиях боль. Если у, у девушек 99,9% идеальности, то у мужчин 43% идеальности. Знаете что такое? 43. То есть, чтобы мужику начать действовать, ему достаточно чуть-чуть разобраться, потом действовать. То есть он чуть-чуть разберется и пойдет называть себя экспертом. Вот он буквально, я вам скажу смешную историю. Значит, я проводил мастер-класс, такой же, как и здесь сейчас. После меня подходит один у меня товарищ и говорит, я тоже это хочу. Вот тоже хочу так, как ты. За, за субботу, за, за воскресенье он изучил все, что касается публичных выступлений, а в понедельник он сделал первый мастер-класс. И назвал кто? Тренер по публичным выступлениям. Ему хватило два дня. Два дня, чтобы изучить все и сделать. Знаешь, что там удивительное? Люди и это хавают. То есть потом мне приходили люди и говорили, вот он, кстати, неплохо сделал, прикинь, два, за два дня всего. Все изучил за два дня. то есть Мне пяти лет не хватает до сих пор, а он вот за два дня изучил абсолютно все. Представляете? Вот мужики такие. В итоге кого мы сейчас видим в качестве экспертов на сцене? Девушки, кого мы видим? Кого? Мужиков видим, да? А девушки где? Учатся. Они вот девочка, вот... Она учится, все учится, учится, умница, разумница. В итоге что с ней происходит? Когда в итоге, а вот есть женщины, с ярко мужскими качествами. Замечали таких на сцене? И что она делает? Она прет. В итоге умница, всего, отличница сидит, молчит, тряпочка во рту. Что делает женщина с большими амбициями? Она на сцене, у нее мужики, деньги, слава, любовь и секс. У вас что? У других вот этих женщин что? Не пойми, что, да? Что отделяет вот этих от этих действия? Действия. Больно, страшно. Вам страшно, но продолжайте делать. Страшно, но делайте. То есть страх, не нужно от него отказываться. Это прекрасная эмоция. Вам страшно, но все равно продолжайте делать. У мужчин тоже такое бывает, что они боятся, но гораздо чаще, чем... Гораздо реже, чем женщины. Вот, кому было интересно то, что то, что они услышали интересный инсайт. Поднимите руки. Супер, сто процентов, супер. Поэтому задавайте вопросы, вовлекайтесь. Вы будете получать вот такие ответы. Пока вы не подняли вопрос, вы будете получать вот это. Ладно? <смех> <смех> вот. Есть такие гендерные различия. Недавно я делал исследования, брал интервью там, у Ларисы Парфентьевны, и других спикеров, и узнавал вообще, как они начали говорить. Я почему-то думал, что есть какой-то особый женский путь на сцене. Оказалось, что нет никакого пути. И мужчина, и женщина абсолютно на разных уровнях. Но ну, условия находятся, поэтому я ошибался. Поэтому это абсолютно одно и то же. Идем, ладно, идем дальше. Боюсь, что обо мне подумать. 35%, все равно большинство не страшно. Стоит ли говорить? Да, стоит? Конечно, стоит. Конечно, стоит. Отлично, смотрите. «Боюсь, что обо мне подумают». Сейчас был бы флипчарт, я бы здесь рисовал, здесь так чук -чук -чук все показывал. да, Смотрите, «Боюсь, что обо мне подумают». Сейчас начнется, те, кто боится, массовое вмирание розовых пони. Почему? Потому что на самом деле, если вы на сегодняшний момент не приносите этому миру пользу, не являетесь источником энергии, эмоций, контента и чего-то полезного, о вас ничего не думают. То есть, если вы просто живете свою жизнь, просто учитесь, просто гуляете, просто дружите, просто что-то делаете, и выставляете в свой инстаграм красивые просто свои фотографии, скорее всего, в процентах процентов о а вас никто ничего не думает. То есть страх о том, что обо мне подумают, является фикцией. Это неправда. Потому что думают только о тех людях, которые являются источником пользы, источником ресурса. И вы, если вы, например, брак, да, вы пока скажете, большинство не в браке, но те, кто в браке, знают, что это просто взаимовыгодные отношения, и все. Ну, через, пол, через годик так становится, уже быстренько тогда довольно-таки. Вот, поэтому это просто взаимовыгодные отношения. Дружба — это тоже взаимовыгодные отношения. Вы друг другу даете либо эмоции, либо что? Допустим, есть подружка, которую которой вы ездите там, ей плачетесь, она, вам, вы, она вас как бы там делает. Она нужна просто, вы ее используете по, по факту. А она согласна с тем, что вы ее используете. И это вот симбиоз. Допустим, там, мужики, я не друг другу там, помогают чем-то, да. То есть, как-то, я не знаю, там, просто встречаются, как-то там, душу какую-то там, и, там ну, издевают, да, и что же. Тоже взаимовыгодные условия. Или просто, например, просто денежный интерес, и все, ничего больше. Все отношения построены на выгоде, абсолютно все. Таким образом, когда вы являетесь некой инсталичностью, которая в Инстаграме думает, что они что-то думают, но на самом деле никто ни о чем, о вас никто не думает, вы никому не нужны, пока вы не доказали обратное, пока вы не стали источником пользы, вы никому не нужны. Для того, чтобы стать нужным, что нужно делать в Инстаграме? Что -то делать делать что-то делать, делать stories, правильно. Прямые эфиры нужно делать. Правильно? Давать что-то полезное. Думать. Правильно? Посты делать. Много, много, много что делать. В итоге, когда вы на этапе, пока вы что, ничего полезного не делаете, вы такая маленькая точечка пока находитесь, Вот такая. Был бы флипчарт, конечно, рисовал. Потом, когда вы начинаете много делать, вы начинаете раздувать свой пузырь личного бренда. А здесь рядом с вами пузырики другие, других людей. Вот здесь пузырики других людей. В итоге ты, вы кучу всего делаете. И как только вы задели личные границы других людей, вы что получаете первым делом в комментариях? Что вы? Гадость. Гадость. Что вы плохой человек. Это прекрасно. Как, как только вам сказали, что вы плохой человек, идите и купите себе вкусный тортик. Идите купите себе что-то приятное. Потому что как только вам начали говорить, что вы плохой человек, значит, вы чего-то стоите. Пока. Как только вам это сказали, вам это нужно, нужно этот день отметить большим праздником, потому что это прекрасный день в вашей жизни. Как только вы начали это делать, потом вы начинаете еще сильнее раздувать, и, и вы поглощаете этих людей в свой пузырь. Вот чтобы, вот, вот до этого, чтобы дорасти до, То есть, чтобы люди о вас думали, нужно сделать очень много. Чтобы огромное количество. А чтобы люди думали о вас плохо, это надо служить. Это нужно очень сильно стараться, чтобы люди, а чтобы люди вас ненавидели, это, блин, это сколько лет должно уйти. То есть, представляете, то есть, вот, э, я, вот, я пока не достиг такого уровня, чтобы меня прям все ненавидели. А это прекрасный а это прекрасный маркер, это прекрасный показатель, что, что ты очень хорошо делаешь свое дело. Если тебя ненавидят, а если еще коллеги ненавидят, это супер, это прекрасно. То есть, смотрите, в итоге... Вот пока вы сейчас, если вы просто живете свою жизнь и ничего полезного в этот мир не, осозда, не отдаете, кроме св фотографий своего тела, то, скорее всего, о вас никто не, не, не думает. И думают только те люди, которые вас используют, а вы используете их. Личный бренд — это когда от вас ду начинают думать люди, о которых, о которых вас в жизни не знают. Таким образом, это страх иллюзии, но его не существует. Это вымышленный страх, его нет. Поэтому первый страх, я боюсь, что обо мне подумает, это абсолютно иллюзорный страх, который устраняется просто размышлением. Аллилуйя. Понимаете, о чем я говорю? Аллилуйя. Аллилуйя, да? Хорошо. Если на самом деле пишут, что ты плохой человек, если ты реально плохой человек. Вот, знаете, вот здесь... Давайте, давайте. Не хочешь? Давай, скажи микрофон. Сказать о том, что на самом деле, если пишешь, что ты плохой человек, а ты реально плохой человек. ну вот Что тогда делать в этом случае? Вот знаешь... Это, на самом деле, очень… Гордиться, что ли? Ну, в смысле, плохой человек. Может, ну, кто Я сказал? даю плохой контент. Я пишу там непрофессиональные вещи какие-то. Ну, кто сказал это? позиционирую кто себя сказал? экспертом. Вот ты знаешь, вот, а давай, вот, у меня есть на каждом мастер-классе уша. Здесь есть «Миля уша? Поднимите руку, есть «Миля уша. Я То есть, миляуша, очень важно, чтобы имени совпало с теми, кто здесь сидит. Есть, есть миля-уша здесь? Нет? Нет, нет? Говорите. Все, супер. Хорошо, милявша, давайте, вот вы будете, давайте, как будто вы будете милявша. Я говорю, то есть вы вот мне сказали, а, вот, а что если действительно плохой человек? Да? Я говорю, я, вот я спрашиваю, вот я говорю, милявша, а вы знаете, что критика является одним из самых сложных интеллектуальных трудов? И для того, чтобы, критик, для того, чтобы критиковать, знания человека, который критикует, должны превышать знания эксперта, который в этот, в этот момент говорит со сцены. И критика подразумевает согласие не согласие только с частью высказывания, а соответственно со всей остальной частью человек согласен, Милявша согласна. Так вот, Милявша, вы должны сейчас рассказать а, о структуре моей идеи, с какой частью конкретно вы не согласны и какую альтернативу вы, вы предлагаете. И вообще своими словами обозначить ну, мою идею. с чем конкретно, Почему конкретно плохой человек? Я понимаю, о чем речь, да? нет, допустим, а если на самом деле человек сам понимает, что он пишет не очень хорошие вещи и позиционирует это как что-то очень крутое. Ну вот, Аня же, да? Да-да. Ань, ну смотри, ты же, вы читали трилогию «Красная таблетка» Курпатова? Не читали? Да, я знаю, о чем Ты знаешь, личности не существует. Нет личности, ну то есть, так, секундочку, есть роли. И эти роли кому-то нравятся, а кому-то не нравятся. Как понять плохой человек? Ты ну, знаешь, плохой человек — это как бабка сидит около подъезда и ругает власть. То есть это, это уровень, уровень риторики очень низкого уровня, который даже не подлежит обсуждению. Что значит не нравится? Что значит действительно плохой человек? Кто сказал? Ну, это глупо, понимаешь? Я просто хочу объяснить, это глупо, это вообще глупость полнейшая. Я-то понимаю, я просто... А, ребята, а да, даже, да, да, да. Я... Это нет, ты миля... это Миляуша. Это Миляуша не, та, не понимает. Да, это она. Да, Миляуша не понимает. Она не... Она... У меня каждый, каждый мастер-класс чего-то не понимает, Миляуша. На месте Миляуша может быть и Ибрагим. Ибрагим здесь есть? Ибрагим чего-то не догоняет. Поэтому, ну, собственно, вот. Тишина у меня, она вообще, конечно… Аллилуйя. аллилуйя, <связывая> аллилуйя. <связывая> да, да, нормально? Да, давайте. Стойте, давай. давай. Молодец. Давайте. Да, давай. Отлично. <связывая> давай. Угу. А, да, как так получилось, что вы стали тренером по, по, по публичным выступлениям? И вообще, с чего начался твой путь? Хорошо. Соборность, да? Давай. <связывая> Поехали. А, ну, как вы знаете, моя история, она, а, ну, то есть сейчас я расскажу коротко. Готовы слушать? Да. Ну, а, в три года, когда я начал, когда только я начал говорить, я сразу начал заикаться. Если вы слышали то, что я периодически заикаюсь, и что-то я повторяю, это вот некие отзвуки того, что я до этого говорил. То есть три года а, я начал заикаться, и заикался весь садик, еще половину школы. То есть в садик это постоянно логопеды, и мне очень поздно, очень поздно я пошел к логопеду, только в 5 лет, и в итоге в школе, понятно, то есть школа для меня был полнейший ад, то есть то, что это белая ворона, совершенно непонятный чувак, который не может даже стихи рассказать, то есть встает и что-то не может вообще сказать. То есть я так, так вот говорила, То есть абсолютная, абсолютная боль, Абсолютно сильная, большая боль — это когда просто открыть рот и просто заговорить просто с человеком. Ну, полегчало, когда я закончил школу и пошел в университет, в КФУ, и там уже потихонечку нет вот этого всего прошлого, и появились новые люди, я смог выстроить новый образ перед ними, другого Айнура. И потом пошел в детские лагеря, работал вожатом, И вот, наверное, вот это театральное искусство мне очень помогло. Мы просто дурачились на сцене, что-то делали. И вот эта легкость, что я могу вот быть легким, мне очень сильно помогло. Первое, ораторское, ну, вот, театральное искусство. Потом я закончил журфак. Журфак есть здесь? Да, есть? Здорово. Я закончил журфак. Потом я пошел работать на телевидении. И на телевидении первые 9 месяцев меня не брали в штат. Потому что... Я, то есть я каждый день приходил, и каждый день сюжет на телевидении я переписывал по 3-4 по раза. Это говно, это говно, это говно, то есть я очень часто это слышал. И первые 9 месяцев мне платили 5 тысяч в месяц. 5 тысяч. А, и, а, я, а я был фанат. 6 дней, 6 дней в неделю, часами, сутками, ночью я возвращался с монтажа, там, в 5 утра, не знаю, в 3 утра мы возвращались. Меня взяли в штат, а потом, я помню, когда я устроился, только в мне говорили, ну, ты здесь долго не продержишься, мне говорили, ты здесь долго не продержишься, быстро отсюда сидят, потому что телевидение — это, это огромный змеиный клубок, если вы все понимаете, да, Знаете, надеюсь об этом, вот. и потом, потом, ну, меня окружали супер там профессионалы, супер профессионалы своего дела, что там, что здесь, и э, они мне помогли, собственно, писать тексты. То есть у меня были такой момент, то, что я писал текст, мне говорили, я по девять раз переписывала. и на восьмой раз на э, меня орали, я ходил плакать рядом с телекомпанией, я плакал, возвращался, и опять писал свой текст. И поэтому, когда мне пишут, когда мне, а потом э, каждый день на телевидении я работал, каждый, каждый день в кадре в течение трех лет, каждый день шесть раз в неделю, это были самые дорогие курсы по съемке истории в моей жизни. То есть меня телевидение научило писать сторис, понимаешь, писать прямые эфиры. Потом мне дали одну программу вести как продюсеру, как режиссера, потом вторую программу, потом мне дали третью программу, потом третья программа, моя идея, она выиграла высшую телевизионную премию на телевидении. И, ну, собственно, вот так. А теперь я три года работаю в прямом эфире на Тарасан-24. И это просто... То есть я не талантливый человек, я просто упертый. И я просто наточил свой навык. Настолько, что ну, то есть, я теперь обучаю людей, которые влияют на массы. Вот моя история такая. Спасибо. А как вы повышаете свою экспертность? Как я повышаю? Знаешь, через сложность задачи. Когда появляется, допустим, задача выступить на 25 тысяч человек. Я знаю, как подготовить на тысячу, но я не знаю, как подготовить на 25. Я начинаю читать литературу общаться с коллегами, я покупаю консультации других людей, я покупаю знания других людей, и все. То есть вот какие-то мастер-классы коллегам, допустим, я очень редко хожу. Вот. Когда меня спрашивают про моего кумира в публичных выступлениях, я говорю, он есть, но он умер 2300 лет назад. Его звали Аристотель. Он написал главную книгу по публичному выступлению, которая называется «Риторика». Хорошо, все? Отлично, все, давайте идем дальше. Это, собственно, по страхам, да? Дальше, боюсь, что никто ко мне не придет на эфир. Есть такой страх? Боюсь, что никто не придет на эфир. Эфир хоть проводите, нет? Да, да. Ладно, быстренько расскажу, смотрите. Вот вы заходите в прямой эфир. Кто заходит в прямой эфир и молчит? Есть такие люди? Просто поднимите руку. Обещайте мне, что перестанете это делать. Потому что люди принимает решение, смотреть вас или нет, в первые 5 секунд вашего прямого эфира. Что они видят, когда они к вам заходят? Вот это скучающее лицо, которое ожидает, пока к нему присоединятся на прямой эфир. Скучать не нужно, надо сразу открывать рот и говорить. Поэтому люди на самом деле, мы на самом деле, когда проводим прямой эфир, работаем не на тех, кто нас смотрит в прямом эфире, а на тех, кто нас смотрит в записи. Потому что количество записи в 10-15 раз выше, чем в момент прямого эфира. Таким образом, мы работаем на запись, а не на прямой эфир. Поэтому ничего страшного в том, что боюсь, что никто не придет. Придут, но в записи. А, а сейчас не приходит не приходит, тому, что вы только начинаете, и нету, вы еще не создали обещание, очень большое обещание, почему к вам должны люди приходить. <coughs> боюсь, что никто не придет на эфир. Фикция. Фикция. Полнейшая фикция. Глупость. Что если мне напишут гадости? А, можно, например, на эфир? а? давайте. давайте. Эфир? Микрофон, пожалуйста, повторите. Микрофон, можете, да, передать, да. У вас недавно был прямой эфир, можно сказать, двойной статьи Аншахматов. Да. К сожалению, не удалось до конца посмотреть. А вот это сложнее, когда вот вдвоем в прямом эфире, или же, когда все-таки монолог легче. Хорошо, отвечу так. Есть два типа людей. Квестимы и деклатимы. Деклатимы это те люди, которые вышли и говорят, им легко. А квестимы, они должны выйти и задавать вопросы, и тогда им станет легче. Вы должны сейчас каждый понять, кто вы, квестим или деклатим. Если вы деклатим, то вам нужно просто. То вам легче вести прямые эфиры вот так говорить. Если вы квестим то вам легче задавать вопросы и вести в формате интервью. Мне было, честно говоря, мне абсолютно все равно, как вести прямой эфир. То есть я могу и говорить прямой эфир, и могу брать интервью. Понятно, что а, я три года беру интервью. То есть это легко. Понятно, что мне это легко. Понятно, что есть люди, которым это тяжело. И мне очень пугают люди, которые считают, что это легко, ни разу не делая. Потому что это очень странно. Да. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Это основные страхи. Какие еще есть страхи, кроме этого у вас? Время... давай, давай, где микрофон, давайте. Здесь. Да. Давайте. Угу. Ну, вот, вот эти три страха смешаются, и, например, ты заходишь в прямой эфир вести, начал какую-то серьезную тему задвигать, и тут приходят э, один, два, три, несколько человек, и начинают прям, ну, например, я тебя смотрят 10, и они публично начинают вот гадостями тебя заваливать. Ага. Ну, как, вот вообще, как с этим справиться mm -hmm. попроще можно, как mm -hmm. нив, не, вот, нивелировать это последствия для остальных зрителей? Mm -hmm. Ага, хорошо, я понял, да, спасибо большое за вопрос. Вам актуально это? Да. Да, хорошо, смотрите, есть, есть несколько способов справиться вот с этой историей. У меня тоже на памяти был один такой клиент, он заходил, ну, его, давай, назовем его Миша, его зовут Миша. Миша здесь есть? Нет Миши, да? Хорошо, блин, какую еще? Алина, Алина, все, есть, Алина не будем спросить. Алина, все, Миша, Миша, Миша, на самом деле раздолбай, вот Миша раздолбай. И поэтому он, значит, выходит, он из Москва-Сити, выходит такой, продает, значит, этот раздолбай, Миша, элитную недвижимость. И вот он выходит, и ему пишут друзья, «Э, Мурт, попроще сделай!» Ну, то есть, понимаешь как? То есть для них вот этот человек не является авторитетом. Он для них мишка, которого они могут пунуть вот так по жопке. И Мишка будет смеяться, потому что Мишке смешно. Если вам, ваши знакомые в ваших прямых эфирах пишут «Э, рожа попроще», значит, у вас есть уже какие-то определенные проблемы, да, понимаете? Ну, то есть, есть несколько решений. Первое – менять полностью свою жизнь, свои отношения и так выстраивать коммуникацию, чтобы это не было позволительно, или просто их блокировать в Инстаграме. Ну, то есть, простой путь – блокирнуть. Сложный путь – перестраивать себя, внутреннюю работу, личностный рост. Вот, это как бы вот так это когда знакомые а когда незнакомые вам это пишут то есть следующая история, есть такая книжка называется самый богатый человек в Вавилоне руку наверх кто читал все отлично в этой книжке есть очень простая идея хочешь построить дом, иди к каменщику хочешь сделать ювелирное украшение, иди к ювелиру если ты высказываешь свое мнение по поводу того как мне вести прямой эфир а ведешь ли ты сам прямой эфир Покажи мне, как делать. Вы удивитесь, но когда вы заходите на страницы к людям, которые говорят, что вы что-то плохо делаете, они не делают совершенно ничего. <с> <Да. с> то есть, и когда ты смотришь, ты просто понимаешь, что он плохой человек. Он высказывает свое мнение неконструктивно, и его слушать нельзя. Это, ну, Просто не нужно слушать его. А если говорить совсем еще с третьей стороны, то можно, можно их прочитать и посмеяться над комментариями. Скажешь, смотрите, какой высокий интеллектуальный уровень людей, которые пишут. Можно публично смеяться, да. Просто публично смеяться. Вот. Но, Да, да, публично смеяться. Вопросы еще есть? Еще какие страхи, да, говорите. Микрофон. Ага. Книга я на это не прослушал. Про Вавилон. Про что? Кни... Самый богатый человек в Вавилоне. Она угу. да, про финансы. Самый богатый человек в Вавилоне. Дальше вопрос есть еще? По страхам. Страхи есть? Есть? Там, сзади. Алло? Есть? Алло. Есть? Нет, да, ничего. Все, хорошо. Страшно Ладно, сказать. тогда. А? Страшно сказать. Почему страшно? Да а вам почему страшно? У меня в одной школе тоже учились ученики, они, они боялись. У меня был партнер, женщина, и они все писали ей. Они, они ей плакались. А мне ничего не писали. Вот такая проблема. Вот. А, три, три главных страха. Есть еще страхи? Мы ничего не боитесь. А, ничего не боитесь? Бесстрашные. Бесстрашные. Другое поколение. Нет, у нас поколение другое. А, что бояться? Ну, наверное, наверное. А, так, идем тогда дальше. Смотрите, мы с вами, если вы вот это преодолеете, вам будет легко говорить. Значит, вы сможете записать свою первую, значит, вы сможете записать свое первое сториц, и вам необходимо, в принципе, в жизни понадобиться. Я сегодня должен говорить о том, что вам что-то что-то понадобится в жизни. Это когда вам нужно очень коротко все рассказать. Вот спрашивают: а ты кто? Там, о а чем ты занимаешься? И вы должны как-то о себе рассказать. Поднимите руки, кому актуально этого, вот этот навык, что-то все рассказать. Просто Поднимите руки наверх, чтобы я видел. Большинство, отлично. Хорошо, а, кто-нибудь сейчас выйдет и покажет примерно, как он сам презентуется. Один любой человек. Давайте выходите, да, я помню, что вы не боитесь. Да, микрофон и да, поехали. Сейчас уже, кстати, начал бояться. Ладно, всем привет, меня зовут Мухаммедзиан Дамир. я студент Института филологии КФУ. Первый курс, живу в деревне университета, сам из города Нурлат, И я бы обозначил себя в пяти темах, которые характеризуют мою жизнь. Я организовал рэп-баттл и собрал 70 человек. Стал победителем великолепного проекта «Герой истории». Провел мастер-классы для 460 человек. Я пропускаю завтраки иногда. Вот. И... И еще, наверное, то, что я никогда не запоминаю пятый пункт. Вот. Поэтому при этом познакомиться. То есть можете подписаться на инстаграм sir.дамир. Спасибо. Да, спасибо. А, да. Да. А, вот сама презентация. Да? Давайте расскажите, кто что запомнил. Как зовут его? Нет. Дамир. А вы его знаете все? Нет. Да. Да. Нет. Нет. нет. Нет, нет, я его не, его просто... его, не, да не знаю, знаю, да, ты как будто, ты мажешься, как будто просто, да не знаем, да, хорошо, а, Дамир, чем он занимается в четвертом пункте? Завтраки пропускает он. Завтраки пропускает, отлично, хорошо, что он организовал? <связано> Мастер-класс <связано> для 460 человек, ага. вот что-то такое что? звучало. Хорошо, а, что вы говорите? рэп батл. А, рэп, да, рэп Это классно, Хорошо. То есть, в целом, да, То есть, очень хорошая в целом презентация. Я вот, кстати, заметил, что вы пытались шутить, да? <свят> да? Дело в том, что все, что касается шуток, это, это навык, этому нужно учиться. И есть природные шутники, я их как будто боженька в лоб поцеловала, они шутят просто прекрасно. К сожалению, это не я, и поэтому как бы, просто тестируйте. Если вы шутите, и классы заходят, Значит, можно продолжать. Вот. Хорошо. Да, да. Смотрите, есть... Это, это была хорошая презентация. Есть некий, так, ну, некий такой пример. Примерно, как можно это делать. Можно так, можно по-разному. Выбирайте сами. Самое первое — это назвать свое имя-фамилию. Как вас зовут? Не фамилию, имя, а имя-фамилию. Почему имя-фамилия? Потому что в школе вы были записаны, как в вашем школьном журнальчике? Через фамилию. И, и кто вы были в школе? Мухаммедзяна к доске, да? Никто. Да? А? Или никто? Эй, никто! Выйди сюда! Так, да. Особенно в школе учился? А? Нет. Ладно, я пытаюсь шутить. Я тренируюсь. Хорошо. Имя, фамилия. Имя, фамилия. Люди запоминают первое слово. Поэтому хотите, чтобы вы запоминали имя. Называйте имя. Имя, фамилия. Потом образование, то есть, ну, кто, кто вы, допустим, я говорю, что я тренер, я телеведущий, а вы студенты, так и говорите, студент такого курса, такого факультета, все, все просто. Потом социальное подтверждение. Вот здесь, как, здесь, получается, в социальном подтверждении это, ну, некие ваши, некое доказательство от социума, что вот вы что-то, допустим, такое интересное сделали в жизни. Что это может быть, например? Победили там в конкурсе студент года, да? Примерно, да, как вариант. Или что-то еще. Что-то, что будет подкреплять вас, вас как, э, как первую базу позиционирования. И третье – это что-то интересное. Вот, например, у Дамира целых пять интересных было в конце. Вот все, все то, о чем он перечислял, пос, перечислял по сути, это было, это было ближе вот сюда, к изюминке. То есть это что-то, что оставляет у людей вкус во рту. Что-то то, почему они запоминают вас. Изюминка. В этот момент есть два состояния у людей, когда они это слышат. Первый момент — состояние радости. Когда они думают и знают, что «а, я вот теперь знаю, что говорить». И состояние грусть, когда они понимают, что вдруг и нечего сказать. Не стоит впадать в грусть, а нужно просто понимать, что вот я говорю вот это, вот это, вот это, и не давать этому никакую оценку. Теперь нужно будет взять ваши мобильные телефоны. Возьмите, пожалуйста, мобильный телефон и откройте, пожалуйста, там заметки, любое другое, что у вас есть, и запишите вот по вот этой матрице вашу, а, вашу самопрезентацию в тексте. Пока в тексте. Напишите в тексте то, что вы, будь, то, что вы будете говорить. В тексте. Да, да, ты правильно слышал, да, глагол четко услышал. Вы скоро это будете говорить на камеру. Остается еще 14 минут. Угу. Прям быстро пишите, ладно? Прям быстро. Объясню, что сейчас будет. Вы сейчас пишите в тексте. Буквально через 3 минуты вы возьмете в руки телефон и запишите это в свое сторис, в своем телефоне. Есть мотивация. Мотивация. Мотивация для тех, кто это сделает, что я разберу ваше позиционирование и дам обратную связь в формате аудиосообщения в ответ на это сториз. Все, что вам нужно будет сделать, просто отметить мой аккаунт. Вы отмечаете меня, пишите вашу самопрезентацию, в ответ на нее я разбираю ваши сторис. Это ваша дополнительная мотивация. Если хотите это получить. Если не хотите делать, ну просто возьмите камеру, просто запишите на камеру. И вас мотивировать, да? Вот. Запишите вашу самопрезентацию. Когда-то? Есть такие люди, я уверен, что здесь нет, которые боятся знакомиться на кофебрейках. И вот они постоянно думают, что иначе я пойду на кофебрейки, и мне нужно познакомиться с этим человеком, мне так страшно. У кого есть такое? Есть такое? Да? Ладно, продолжайте писать, я буду рассказывать. Вам страшно? Вы боитесь? Почему? Вы думаете, что вам нужно говорить? Нет. Вам не нужно говорить? Вам нужно задавать вопросы? Нужно слушать? Есть безопасные темы, есть небезопасные темы для общения с людьми. И в момент, когда вы задали правильные вопросы, человек почувствовал удовольствие от того, что он говорит, и он задал вам вопрос, а вы чем занимаетесь? Вам нужно рассказать свою короткую самопрезентацию. И сделать это максимально уверенно. Угу. Пишем, пишем, пишем. Пишем. Нельзя говорить во время первого знакомства о религии. Нельзя говорить о политике. Нельзя говорить о здоровье. Нельзя говорить о финансах. Нельзя говорить о детях. О детях нельзя говорить. Потому что у кого-то есть дети, у кого-то нет детей, кто-то не может иметь детей, кто-то не хочет иметь детей. И это не тема для общения с посторонними людьми. Недавно ездил, значит, в Москву, в отель, заселяюсь, поездил, возвращаюсь. Мне через три минуты разговора ресепшн спрашивает, сколько я зарабатываю в месяц. Через три минуты разговора. И в этот момент я, ну, как бы, думаешь, куку? ку Она ку, -ку. все плохо. Ну, то есть э, человек не понимает, в этот момент она просто разорвала общение. То есть больше никакого общения, контакта не будет. Потому что если через три минуты незнакомый человек спрашивает тебя, сколько ты зарабатываешь в месяц, значит, определенно, там есть какие-то проблемы, с которыми не хочется иметь дело. Вот. Хочется иметь дело с людьми, которые понимают, как устроен театр и как в нем жить, чтобы не было никаких проблем. Или, например, мне пишут, просят сторис, рекламу. У нее 796 человек, у меня чуть побольше. Она просит рекламу, я говорю, вы знаете, бесплатно хочет. Я говорю, я готов был бы бесплатно, если мы бы с вами были примерно на одном уровне. Ну, плюс-минус тысячу-две, я готов. Я готов. Она говорит, она говорит: в смысле, почему так? Это неправильно, она говорит, мы же должны друг другу помогать. Не понимает, не понимает, не чувствует. Есть такое грузинское слово, называется исцик. Исцик это чувствовать запах на зрями. Да. У меня вопрос, просто тоже из своего там, теоретического ответа, то, что я читал, чем вот это вот может отличаться от просто нахваливания себя? То есть я, когда человеку сам презентуюсь, я только что понял то, что все это просто про меня рассказывает, то есть человек, ну, никак не поймет, чем конкретно я могу быть ему полезен. Он просто подумает, ну, классно, ты вот такой молодец и что? Как вот, что нужно добавить к этому, чтобы человеку было интересно самому? Вам нужно его слушать. Человек вам. Вы же задаете ему вопросы с самого начала. Он, он, он вам отвечает, верно? Вы его очень внимательно слушаете. Все то, вы его слушаете, потом спрашивают, а вы чем занимаетесь? Вы очень коротко, 15 секунд, тух-тух-тух-тух, чем занимаетесь. Потом вы задаете правильные вопросы ему. Правильно? Правильные вопросы. А есть правильный, безопасный вопрос во время общения. Это называется small talk, искусство общения. Вы задаете правильные вопросы, он вам отвечает, вы его внимательно слушаете а потом вы ему задаете правильные вопросы, и через них вы говорите, а вот знаете, я вот в этом вот могу быть вам интересен, полезен. Вкручивать вот это абсолютно холодную структуру, я, меня зовут так-то, так-то, знаете, это вот из известных бизнес-обучений взято. Не буду называть названий, но это взято оттуда. Я могу быть тебе полезен контекстной рекламы, я тебе настрою таргет, я тебя постригу, я вылечу твой зуб. Ну, то есть это... Плохо, очень плохо. Это, это, это потому что так не работает. А правильных вопросах? Правильных да, да. Хороший вопрос. Хороший <св> вопрос. <св> Первый <св> правильный вопрос для общения на кофе брейке во время каких-то вот бизнес форумов – это, э, кстати, как вам форум? Как вам форум? Как, вам, как, его, как его программа? Вопрос о событии. Как вам форум? Нравится? Вся программа нравится? Все, все спикеры нравятся? Да, он отвечает, о, да, да, да, все нравится. Вы ему, вы ему следующий вопрос туда. Ваша задача какая? Задавать вопросы. Его задача? Говорить. Он должен говорить, он должен получать наслаждение. Вы должны управлять процессом. Потом вы говорите, а вот, вот предыдущий спикер Хакамада, она вот сказала одну идею, а да, у жизни. К сожалению, я не поняла. А можете мне подробнее объяснить ее? Спрашивайте совет. Спросите совет, узнайте ее мнение. Пусть она поделится своим мнением. Потом вы говорите, а, простите, а, чем вы, а, а чем вы занимаетесь? И он начинает говорить о работе. Где-то между он спросит, а вы чем занимаетесь? Что вы говорите? Сюда. Вы говорите вот это. Потом вы ему опять вопрос. И он говорит. В какой-то момент он вам скажет, вы знаете, а мне вот ваши услуги очень нужны и полезны. А где, где вас найти в социальных сетях? И вы даете ему социальные сети, и там вы рокерша. А в жизни вы одуванчик. И вот здесь сломалось все. Поэтому возвращаемся к началу мастер-класса. Очень важно, чтобы было одно и то же лицо, одно и то же позиционирование. Вот, вот как все это работает. Три вопроса: событие, мнение, работа. Есть еще четвертый вопрос. Есть еще четвертый вопрос. Это называется предмет. Я не могу вам его показать сейчас, у меня сумки нет. Предмет. Если человек в руках держит какой-то предмет, вы можете спросить: а вот, ну, допустим, этот предмет может быть точкой входа в разговор. Понимаете? Понимаете? Точка входа разговор. А? Типа кофе в руке, а где тут можно кофе нарить? Да, здесь можно кофе налить, например. А где, например, сложнее. Он держит в руках, например, ручку лами красную. Лами. Контакт. У кого контакт? Руку поднимаем? Ручка лами. Что значит лами? Знаете, ручка, которая не падает, когда кладешь ее на стол. Это Берлин. Каждую вот эту отдельную вот штучку... Она, это, она сделана из чернил, ее нужно специально покупать. Не во всех магазинах. Это, кни, это ручка архитекторов. Раз, вход. Книжка. Как читать книги? Знаете такую книжку? Как читать книги? Знаете, кто, кто знает? Руку поднимаем наверх. Кто знает? Школа великих книг, верно? Питер. Сообщество. Кот. Раз, вошел в книжку. А, школа великих книг, все. Вообще-то все открылось, понимаете? Потом, гармин, гармин у него вот здесь, сигнал, какой сигнал, о чем? Гармин, все, нет сигнала, чувствуешь? Сигнал, гармин, ключи, а? Спортивные часы, чем занимаются эти люди, которые носят гармин? Триатлон, все, триатлон, и я занимаюсь триатлоном, я им говорю, а я тоже. А вот там, стоящий, в прошлом году половинку делал, хоп, открылось все. Потом, что еще? Сигналы, сигналы, сигналы. Везде есть сигналы. И вы, когда смотрите образ человека, вы ищете эти сигналы. И через них входите в коммуникацию. Или же, допустим, он что-то держит в руках. Это тоже вход в коммуникацию. Хорошо. Все, идем дальше. Теперь, смотрите, финальное задание. финальное. Для тех, кто может, для тех, кто могет. Берем сейчас телефоны в руки. Открываю функцию свободной руки» и пишем свою самопрезентацию. То, только в том случае, если вы хотите, получить обратную связь, отмечаем. Не хотите получать, отлично, значит, просто не отмечайте. Просто потренируйтесь, просто запишите на свой телефон это видео и просто сохраните, пусть оно будет. Прямо сейчас у нас есть финальные пять минут, да, наверное, я чувствую, как по времени. Да? Последние пять минут, да-да-да-да. Да, 4 минуты. У вас есть 4 минуты. Если вы забудете весь мастер-класс, который был сегодня, забудете все, то я бы хотел, чтобы вы запомнили одно слово. Вот одно слово. Делать. Делайте. Делайте. Вот бойтесь, но делайте. Страшно? Делайте. Бойтесь, но делайте. Нет ничего страшного в том, что вы боитесь. Продолжайте бояться, но главное делайте. Потому что выступление – это навык, который тренируется на практике. Он не тренируется, сидя на мягких, теплых, удобных креслах. Он не тренируется, сидя, смотря YouTube. Он не тренируется, читая УДО, очень классные книги от потрясающих людей. Не тренируется нигде. Все обман, все фикция. Тренируется только, когда вы берете телефон, вам страшно, но вы делаете. Выходите сюда, вам страшно, но вы делаете. Бойтесь, но делайте. Все. Спасибо.